уважаемые гости и подписчики моего канала. С вами Иван Нумизмат. Сегодня мы рассмотрим разновидности 5 рублей 2016 года. Данная монета чеканилась как на московском, так и на санкт-петербургском монетном дворе. Для начала рассмотрим разновидности московского монетного двора. Во-первых, я хочу заметить то, что Аверс у нас потерпел значительные изменения. 5 рублей надпись у нас была убрана и добавили надпись «Российская Федерация». За место двухглавого орла у нас поставили «Герб России». Банк России начали писать не полукругом, а прямо. Также немного уменьшили год. Реверс значительных изменений не претерпел. Вся та же цифра 5, внизу рублей. Только, единственное, у нас на новой монете отдалили лепестки от Канта. Стоит данная монета свой номинал, то есть 5 рублей. Также существуют монеты браки. Стоят они от 20 до тысяч рублей. А чтобы знать, какие браки есть у российских монет, смотрите мое первое видео по бракам. Также скоро выйдет второе. Переходим к монете 5 рублей 2016 года Санкт-Петербургского монетного двора. Эта монета имеет всего лишь одну разновидность. Стоимость ее 300 тысяч на данный момент. Связано это с тем, то, что данные монеты делали либо на заказ, либо они считаются пробными. Центробанк об этом умалчивает. Тем не менее, такую монету в обращении встретить возможно, хоть и редко, но она есть. Поэтому советую вам ее встретить. Смотрите мое видео, приглядывайтесь к монетным дворам, ведь вы можете найти целое состояние. Ну а я с вами не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч.